Здравствуйте, я Карима Фарух из Табикс. Мне очень понравилось Казань, Казани, тут хорошо, и здесь у вас организация замечательная. Знал, там видел в интернете фотки, там достопримечательности видел. Еще в некоторых местах России побывал раньше, слегка читал. На Айуай Ай 2016 я хочу завоевать медаль. Мы идем только шестерок Альсенда Олимпиада, Солем, кеози, я ами на лимпиаде, и кадроем, ва, таша,